Всем в эфир программы «Открытая студия». Давайте два звонка послушаем. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Это вас беспокоит из города Сарова Анатолий Иванович. Да, Анатолий Иванович. Я, вы знаете, Ника, удивляюсь вам, вашим гостям, о чем идет речь. Государства ведь нет уже. Мы сейчас, основная часть населения живет в оккупационной зоне, экономикой колониальной.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 А также некоторые вынесенные за пределы России места, типа Куршевеля. Напрашивается вопрос, кто управляет? Управляет антинациональная элита, которая на самом деле воспринимает население как покоренных туземцев, ну, примерно, как британцы воспринимали своими индусов,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 о том, как стариков наших уничтожают, о том, как беспризорность насаждают специально. Все это элементы, специально работающие на то, чтобы Россия превратилась в резервную территорию. Освободилась от территория для будущих.